Поэм задуманных листы, Стихов не начатые строки, О, вдохновенные мечты, Отдохновенные дороги! Я в этом мире сам собой, Как министрель в открытом поле, И тот же свод над головой, И те же верных три моря. Но, может быть, когда-нибудь По берегу большого моря Приду к тебе, развею грусть В моем любимом доме. A place of reason to find at least one sign that could be.